История калмыцкого народа в составе России неоднозначно полна противоречий и весьма интересна для любителей истории. Многие осведомлены, что калмыцкие воинские формирования участвовали в войнах России, вкладывая весьма значительную лепту в укрепление Отечества. Войны на Кавказе, Крыму, Поволжье, Украине, Польше и так далее стали яркими примерами проявления воинского искусства калмыцких кочевников, которые были очень высоко оценены современниками и историками, свидетельствующими героические подвиги наших предков – воинов Великой Степи. Например, профессор Бергман в начале XIX века указывал, что в Семилетней войне калмыки для устрашения врага имитировали каннибализм. Калмыки-старики уже смеются над страхом, который они не раз нагоняли на пусаков. И приписывают этому обстоятельству то, что король Пруссии скоро, по их мнению, запросил мира. Известный Кавказовед прозрителев описывал исторические хроники. Испытанные в боях, хорошо вооруженные кавказские горцы, поддерживаемые и другими племенами, представляли грозную силу. Но стремительное нашествие кавмыков не раз сломал беззаветную храбрость этих противников и предавала безжалостному истреблению все, что принадлежало им. И таких исторических доказательств огромное множество. Но кто из вас задумывался о том, что же произошло с кочевым народом, ритмичная жизнь и философия которого составляли военные походы, дух свободы и размышления о мироздании учений Будды? В 1771 году большая часть калмыцкого ханства откачевала на исконные земли предков – Джунгарию, опустошенную, уничтоженную несколькими десятилетиями ранее, в надежде реанимировать айратское могущество. О причинах и версиях откачевки мы не будем говорить в этом видео. Известно, что часть калмыков осталась на Волге и автоматически были включены в состав российской системы управления. С этого времени военные походы, жизнь которой была связана напрямую с народом, свелась к минимуму, а после легендарного марша калмыцких воинов на верблюдах в Париже и вовсе прекратилось. Калмыки не призывались на военную службу. Только калмыки казаки Дона, Оренбурга, Терека принимали участие в военных походах. Но какие последствия за собой повлекся и факт – мирная жизнь? В данном моменте стоит сделать отсылку к древнейшей истории История кочевников начинается с середины первого тысячелетия до нашей эры, 500 лет до рождения Христа. С этого времени громаднейшее равнинное пространство на планете, известное сейчас как Евразийская степь, стало центром образования крупнейших империй. Многие народы объединялись и погибали, им на смену приходили другие культуры, религии, но неизменным оставался дух кочевника который базировался на родовом братстве, духе свободы и постоянной войне. Законы степи были простые и суровые, выживает сильнейший. А чтобы выжить, нужна крепкая группа, племя, государство, следовательно, кочевники Великой Степи никогда не знали мира. Их жизнь – это постоянная война. Этот отпечаток остался и в культуре и традициях намадов. В том числе ментальный характер передавался на генном уровне. Айраты являются наследниками воинского искусства древнейших кочевников, военную систему которых наши предки довели до совершенства. Но об этом мы расскажем вам позже. Степные народы – это потомственные войны. Мы вам дадим пищу для размышлений. Что может случиться с народом, который воевал не одно тысячелетие, а теперь стал жить мирной жизнью? Это приведет к катастрофе – социальной, культурной, духовной – это и случилось с Калмыками. Тепличная жизнь стала тюрьмой для мужчин прежде всего. Многие исследователи стали отмечать, что в 19 столетии калмыцкие мужчины постепенно измельчали. Появилось пьянство, корчожничество, употребление алкоголя, мотовство. Это все стало постепенно бытовать среди мужчин. Вот что пишет про зрителей. «Сильный, Здоровый народ, одаренный способностями и необыкновенно выносливый физически, с переходом на Волгу как бы начинает драхлеть. От отважного, героически храброго воина он к концу 19 века сходит на степень простого степного хищника. И в самом деле об этой катастрофе писали наши калмыцкие писатели тоже. Во многих монографиях, которые дошли до наших дней, образ калмыка сводится к измельченному человеку.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 в России калмыки оказались в совершенно чуждом окружении, как и в политическом, так и этническом и религиозном. Вот тогда и были опровергнуты слова исследователей калмыков. На территории Калмыкии были сформированы воинские подразделения, которые возглавили Зайсанги и найоны. Одно из известных войсковых подразделений, возглавляемое Засангом Балзановым, вытеснуло из Калмыцкой степи отряды красноармейцев, которые с особой жестокостью грабили простой народ. Его отряд смог на время освободить и листу. Другой пример. Среди калмыков был создан 80-й джунгарский конно полк, который смог пройти через апогеи гражданской войны. Между прочим, остался единым боеспособным подразделением Юга России, которое победным маршем вошло в Крым. На самом деле, даже ни одна научная диссертация об участии калмыков в гражданской войне не показатель силы духа, который целыми тысячелетиями ковался. А депортация всего народа показала, насколько сильными были наши ушопцы предки Но те времена канули в лету, прежние Айрат калмыки Достойны восхищения. Это подтверждает история. Но это не столь важный вопрос. Главное, что же мы оставим после себя. Оценивать вы будете сами. Но прежде чем сделать вывод, задумайтесь. Перед началом 20 века многие представители интеллигенции на наш народ смотрели как на вымирающие от нас. А нет, калмыки не раз показали, что с нами нужно считаться. Это говорит о том, что мы есть те калмыки, какими были наши предки и кем были их прадцы